Друзья, всем огромный привет! Сегодня готовлю шашлык на углях, готовлю чавычу общим весом 25 килограмм. Кто не знает, чавыча относится к семейству лососевых и носит титул короля лососей. Лично я сегодня буду пробовать именно на шашлык чавычу. Первый раз посмотрим, что из этого получится. И вот такую красавицу предоставила мне компания Даль Рыбхоз. Это компания, занимающаяся доставкой рыбы, морепродуктов и деликатесов с Камчатки и Дальнего Востока. Камчатский краб, мясо морского гребешка, красная икра, дикая дальневосточная рыба. К примеру, вот такую чавычу могут сделать на заказ. А также занимаются переработкой рыбы на свежемороженые стейки, филе, штучная рыба. Доставляют как розничные интернет-заказы по Москве и Московской области. Также работают на крупный и средний опыт по всей России и странам ближнего зарубежья. Снабжение магазинов, обеспечение ресторанов и столовок дальневосточным ассортиментом. А теперь, друзья, о самом главном. Далее рыбхоз сделали промокод Сеня в деле и по нему вы получите 10% скидку абсолютно на весь ассортимент. Все ссылки и контакты друзья для вас оставлю в описании под видео. Ну что ж, Начинаем готовить Я выпотрошил, почистил, помыл, насухо вытер. Далее у дикой дальневосточной чавычи отрезаем голову. скоро будет на даче. Класс! друзья, на днях уха будет просто бомбическая рыба была подморожена, не так идеально филе срезал, как планировал так как хребет, когда а, вел ножом, сильно не чувствовал там у нас все было заморожено теперь снимаем ребра, зачищаем филе Обрезаем брюшину, пойдет на засолку, самая жирная часть. Удаляем плавники, это можно было сделать и раньше, я удаляю сейчас. Теперь удаляем кости. эти кусочки на засолку маринуем мясо. Маринад для рыбы самый простой и самый, по моему мнению, вкусный. Как на шашлык. Лук, лимоны, соль, перец, ну и немного растительного масла. Лук перегружаем. Обильно посолим. И хорошенечко разомнем руками. Чавыча Растительное масло Сок лимонов Перец солим Закрываем и убираем мариноваться на несколько часов. Эх, быстрее бы они прошли. Первые баклажаны. Если честно, жалко срывать еще не такой большой, но это нужно делать, чтобы начали расти остальные. Красавчик. Огурчики на дегустацию. Не помешают. Ну и салат. К рыбе приготовлю запеченные овощи. Добавляем чеснок, сбрызнем лимоном, лимонным соком, растительное масло, соль и все хорошо перемешаем. Далее овощи у нас пойдут на решетку и на угли. Рыбе приготовлю балканский соус балконес. Это вариант майонеза, только намного легче и полезней. Соус на основе сметаны и вареных желтков. В оригинальном рецепте добавляют еще свежие желтки. Я ограничусь вареными. Желтки пропускаем через сито и отправляем к сметане. Далее чеснок на мелкой терке. Такой соус идеален как к рыбе, так и к овощам. Сок половины лимона. Паприка как острая, так и сладкая. По чуть-чуть. И немного острый. Горчица. Все хорошо перемешаем. И соус готов. Бомба. вкусный лук убираем на даче и с дикой дальневосточной чавычи. Друзья, это не бомба, это что-то большее. Нежное, сочная Соус балканский отлично дополняет, просто бомба. Как же приятно есть рыбу без костей. Не забываем про овощи с огорода. Таким одним куском можно наесться. Вообще бомба. Как я уже, друзья, сказал, шашлык из семейства лососевых я готовил. Из чавычи пробую первый раз и скажу так. Не зря говорят, что это царская рыба. Нежная. Чувствуется дикое мясо, дикая рыба. Кто не пробовал шашлык из этой рыбы, рекомендую. Друзья, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на два других моих канала, на мой инстаграм, вступайте в нашу дружную, огромную казанную банду в группе ВКонтакте. Ну и самое главное, готовьте на природе, кушайте с аппетитом, всем отличного настроения, пока!